Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. В прошлом видео я рассматривал браузер Brave, очень крутой браузер. Почитал комментарии о нем и основная критика связана с тем, что он не поддерживает менеджер паролей из Chrome. Но вообще-то менеджер паролей Chrome не самое надежное место для хранения паролей, поэтому, наверное, он и не поддерживает. Хотя, наверное, хранить пароли в Brave также небезопасно, Поэтому я советую воспользоваться менеджером паролей, например LastPass. Есть два очень простых правила защиты, но они фундаментальные. Сложные пароли с верхним и нижним регистром, цифрами и дополнительными символами. И для каждого приложения свой пароль. Понятно, что запомнить все пароли невозможно и для этого собственно и существует LastPass. После установки регистрации это выглядит так. Здесь есть папки, в которые вы заносите логины пароля. Вот эта кнопка разворачивает и, соответственно, сворачивает все папки. А принцип работы до невозможности прост. Вот есть какой-то сайт, вы хотите на нем зарегистрироваться. Нужно скопировать URL, это помогает при последующем поиске автозаполнении. Далее имя, это для вас, можно сразу положить в какую-то папку, позже покажу как их заводить. Username, то есть логин и пароль. Эта кнопка включает отключает видимость. И дальше я делаю так. Вообще можно генерировать пароль автоматически, но я люблю руками. Хаотичное перемещение пальцев по клавиатуре. Обязательно периодически нажимайте Shift и не забывайте про цифры. Ну и собственно все. Скопировали пароль, сохранили карточку. Добавили только что сохраненный пароль на сайт, зарегистрировались. Все. Теперь в случае захода на сайт, на котором нужно авторизоваться, вы заходите в LastPass. И проще всего воспользоваться поиском. Кстати, тут есть кнопка Запустить. Даже не обязательно заходить на сайт, достаточно нажать запуск, и он откроет URL, который мы указывали при регистрации. Ну и все. Открыли карточку кнопкой с изображением гаечного ключа, скопировали логин, вставили логин. Скопировали пароль, вставили пароль. Ненужные карточки можно удалять. Или еще можно поделиться, но я этим ни разу не пользовался, мне кажется, это лишнее. Ну а здесь, кроме добавления сайтов, вы можете также создавать новые папки. А вот. Ну и при добавлении сайта можно выбрать, в какую папку его добавить. Или можно переместить уже добавленный сайт в какую-то папку. Кроме того, тут есть секретные заметки, ну то есть обычные заметки, просто защищенные сквозным шифрованием и поля форм адрес, имя и так далее, но эту информацию можно доверить и браузеру. На этом можно было бы и закончить, но, конечно, большинство пользователей предпочитают использовать функцию автозаполнения, и такая возможность тут, конечно, предусмотрена. Но надо установить плагин в браузер. LastPass его активно предлагает, например, здесь. Устанавливаем расширение и заходим в расширение. Логин, пароль. Можно запомнить пароль, но LastPass предупреждает, что нехорошие люди могут этим воспользоваться. И наверное это действительно ни к чему. Сейчас покажу разницу. У меня тут подключена двухфакторная аутентификация. Опять же советую ее подключить. Я использую Google Authenticator, ссылка на скринкаст об этом сервисе в описании. И также сейчас покажу разницу в использовании LastPass с ней и без нее. Все, мы зашли, и теперь при попытке авторизоваться на каком-то сайте, а вот тут я по-моему не авторизован, да, при попытке авторизоваться у нас появляется вот такой значок. И LastPass предлагает, если вы добавили URL при заведении сайта, подставить логин пароль. Подставили, авторизовались, все. Теперь о разнице между запомнить пароль и не запоминать. Сейчас у меня стоит галочка запомнить пароль, а двухфакторную аутентификацию я вообще отключил. Если выйти из аккаунта, закрыть браузер и снова его открыть, мы автоматически авторизуемся в LastPass. Мне кажется это плохо. А вот если мы уберем эту галочку и выйдем из аккаунта, то при открытии браузера мы уже автоматически не авторизуемся. При этом если из аккаунта не выходить, то при открытии и закрытии браузера заново авторизовываться нам будет не нужно. Теперь что касается двухфакторной аутентификации. Если она подключена, а подключается нам в настройках, вам всякий раз после открытия-закрытия браузера придется вводить код аутентификации, даже если вы не выходили из аккаунта. С одной стороны это не очень удобно, но с другой это самый защищенный способ использования LastPass. Вот такое приложение, бесплатное, удобное, один раз установили и навсегда забыли об уведенных аккаунтах и забытых паролях. А если еще и настроить на основных аккаунтах двухфакторную аутентификацию, например, с помощью Google Authenticate, ссылка на скринкаст в описании, то вообще можно ничего не бояться. Почти. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну и любите друг друга.